Ну что ж, друзья, я возвращаюсь, я ненадолго отходил, специально посмотрел, в чем может быть проблема, почему у меня лагает, но ну, я, честно говоря, так и не понял, может быть, даже не, я так и не пойму, поэтому давайте-ка зайдем в рудню, нам надо направиться к центру деревни, тут у нас есть староста, с которой можно поговорить по поводу э, Герасима, Евангелика, так, здоровенькие булы, а, нет, значит, я не то делаю. Ха, интересно. Но сначала давайте тогда, может быть, с обывателями поболтаем. Хм. Так, что-то я не пойму. В чем дело? А, поговорить с Евангеликом. Тут сразу есть фраза такая, ну окей. Узнав от старца, где живет Герасим, вы прибываете в нужное место. Село, точнее. Старик, не ты ли Герасим Евангелик? Ну, может, и я. Тебе что за дело? Я слышу, ты был приближенным лже Дмитрия. Может и ты был, а что и а может и не был. Для чего любопытствуешь? Хочу узнать, был ли ты... Были он действительно спасен царевичем Дмитрием или нет. Теперь, с тех дней, уже полвека минуло. Все, кто жил в смутные времена, давно лежат в могилах. Кости Дмитрия давно уже истлели, а нынешние цари Романовы повсеместно предают его анафеме. Ты назвал его не Григорием, а Дмитрием, старик. Значит ли, значит ли это, что он был? На село напали бандиты, вам придется принять бой. Хм, интересно. А, what the fuck? Сразу какие-то ошибки полезли. Что-то, возможно, у меня не хватает каких-то файлов. Ну, ладно. Мы, возможно, это и не узнаем. Возможно, это никак и не повлияет на произ... происходящее, потому что моя армия просто врывается в этих бандитов и начинает их рубать на части. Да, отлично, ребята, правильно, рубайте всех этих ублюдков. Ой, сколько бандитов тут стоит в одном месте. Рубите их, ребята, рубите. Ть, ну, мы, конечно, никого не потеряли, это была изи-катка. Так, ладно, тут еще всякий мусор какой-то выпал, и целая куча ошибок появилась. Не знаю, что это такое, что это за хрень. Так, бой окончен, разбойники мертвы, пора продолжить прерванный разговор. че, я только не разговаривал. Со старым казаком Герасимом. Не подскажешь, где он сейчас? Герасим тяжко ранен, в одной из хат он сейчас. Я вернулся, старик. Мы одолели разбойников. Я говорю, что ты добрый воин, и правда желаешь узнать о царевиче Дмитрии? Да, старик, желаю. Рана моя глубока. Похоже, жить мне осталось недолго. Интересно, от чего ты получил рану? Вопрос, потому что, как бы я там просто буквально за 5 секунд разобрался с ними. Ну, расскажу, что успею. В те времена я был сечевым старшиной. Мой отряд прятался в Днепровских плавнях и совершал набеги на литвинов, мяхов и москалей. Однажды к нам в лагерь прибыл Парубок, лет 25 пяти, Назвался беглым монахом Григорием. Сказал, что в миру звался Юрием, сыном, сыном галицкого боярина Богдана Якова Замятния Отрепьева, стрелецкого сотника, которого в Москве зарезал пьяный литвин. Григорий попросился ко мне в отряд, хотел, чтобы я его научил владеть мечом и сказать, искакать верхом. Мне тогда каждый казак был навес золота, и поэтому я взял его к себе, обучил и стал брать в набеги. Это и был будущий царь Дмитрий, он самый. Позже я узнал, что он до монашества жил в Москве и служил в доме у князя Бориса Черкасского. Григорий знал грамоту и показывал много ума. Да и не похож он был на родного боярина. Это сейчас, скажут, будто был он некрасив, криворук и кривоног. На самом деле он был на вид настоящим князем. А те, кто удосто... удостоился знаться с царем Иоанном Васильевичем, признавали, что был он похож на грозного, более чем старший его сын, убиенный Иван. И что было дальше? Вскоре Дмитрий ушел от нас, пристроился вооруженносце к царю Адаму Вишневецкому и там открыл свое истинное имя. Тогда по всей Руси пошла молва о законном наследнике престола. Я слышал, ты был среди его приближающих сподвижников. Это правда. После того, как Дмитрий Иванович повидался с польским королем Сигизмундом и был признан законным претендентом Московское царство, он прислал за мной, предложил возглавить сотню своей личной охраны. Я согласился. Ты поверил, что он не самозванец а настоящий царевич?» Да, поверил, мне показал Золотой крест, усыпанный драгоценными камнями, и данные ему крестным отцом князем Иваном Мстиславским. К тому же настоящий Юрий замятнее мне помер в младенчестве, а сам. Я сам в Галич ездил, проверял. Да, и примета у него особая была, родинка, которая знала только царская челядь. Стало быть, Дмитрий и был истинным царем. Выходит так, только про царство недолго. Поляки с яязовитыми, которыми. Он отказывался отдавать обещанные русские земли, отвернулись от него и предали мятежным боярам. Смерть его была страшной, а ты-то как спасся? Дмитрий прознал о заговоре, послал меня в Варшаву с тайным письмом к царю, извините, к королю, но не успел я покинуть город, как узнал о его смерти. Переодевшись простым казаком, я вернулся во дворец, но застал лишь его растерзанное тело. Рядом я нашел тот самый крест. Значит, с тех пор ты скитаешься, скитаюсь, только путь мой похожий подошел к концу. Вот что я тебе скажу, видишь, ларец, в нем добрый пистоль, немного серебра, скопленный на черный день и крест царя, царя Дмитрия. Забирай, распорядись так, как сочтешь нужным. Спасибо тебе, старик. Не за что благодарить, отомстись за Дмитрия, убийцам. Это и будет твоя благодарность. Многие бояри столбовых родов недовольны романами. Разыщи московского маршала-воеводу и войди к нему в доверие. А теперь ступай. Селение похоронит меня по-христиански. Ну что ж, бедный старик. Умер он, по сути, ни от чего. Может быть, конечно, старые раны у него раскрылись непонятно. Ну, потому что я просто-навсего не мог он умереть от того, что я его там, не знаю, кто-то ранил из разбойников. Все они были убиты, словно, я не знаю, в один момент. Перед смертью Герасим нас наказал поговорить с до Юрием Буйносом Ростовским. А, у нас где этот, интересно, Буйносов Ростовский? Ну, мы пока не знаем. Надо, наверное, разыскать его, значит, самому. Да, надо самому разыскивать. Ну, может быть, он в Новгороде, но ну, не факт. Он может путешествовать. Поэтому надо сначала найти кого-нибудь, кто может рассказать. Нет. К сожалению, тут никого нету. Рыжевская крепость. Тогда давайте-ка посетим. Так, да, здесь у нас есть Яков Черкасский. Давайте-ка с ним поговорим. Здание есть. Никита Адаевский занял у меня приличную сумму. Где мне найти его? В Изюмской крепости. Ну ладно, я потом туда отправлюсь. Сначала скажи, где мне Буйносов Ростовский. Не расскажешь мне, где он? М -м, он в пути около Нарва. Он ну, понятно, короче, он в путешествии по шведским землям. Так что не получится мне пока что с ним поболтать, значит, есть смысл съездить даже к Никите Адаевскому. В изюмскую крепость. Только где эта изюмская крепость, а она получается, где у нас. А, блин, что-то я туплю. Но она где-то здесь должна быть, вот она. Ну, можно заодно, в принципе, заехать в обань, хоть узнать, что это за а... Деревня, хоть она обеспечена или нет, можно ли что-то не купить еще дополнительно. Сейчас мы приедем. Так, староста, здравствуй, друже. Как у нас со зданиями здесь? Сарай есть? Приходская школа есть? Схрона нету. Поближе возьмешь, подальше положишь. Хорошо, давай-ка построим. Хорошо. Должности какие у нас есть? А, не все у нас должности есть. Значит, давайте-ка назначим. Батюшки нету. Это, соответственно, кто? Селена, хорошо, когда не нужно в царь к соседям ездить. Ну, понятно. Давайте наймем тогда. Так... Ну и поедем в Изюмскую крепость, раз уж она тут совсем недалеко. Опа, кстати, дезертиров 30 человек, нифига себе. Посадские стрельцы. И, кстати, тут есть еще воры, я что-то не на тех решил напасть. На воров лучше напасть, их э, еще меньше к тому же, и к тому же э, их быстрее догнать. Ладно, мы идем в атаку. Я пока попичук. Так, ладно. Опа, опа Америка, Европа Вот это да Вот тебе и Америка, Европа Чуть остался без глаза И кстати да, игра перестала лагать Надо было просто перезайти Я просто перезашел в игру То есть я ничего не делал Такого сверхъестественного Ну и непонятно почему игра начинает лагать Спустя некоторое время, когда ты играешь Но в общем-то мы их все конечно убиваем я немножко потерял ХП, но это вообще не имеет значения, потому что я не собираюсь воевать в скором времени. Так, еще получаем всякий мусор. Надо этот мусор продавать. Я что-то с собой вожу его, блин. Не знаю зачем. А, Изюнская крепость у нас уже совсем рядом. Никита Даевский, здравствуй. И кстати, у нас с ним отношения довольно фиговые, поэтому, к сожалению, не получится мне а, получить какую-то скидочку от него. Ну-ка, сейчас мы поговорим, интересно. Что он скажет по этому поводу? Что, типа, давай-ка ты мне, может, даже не надо тебе ничего возвращать, а просто отношения ухудшишь со мной. Так, да. Прошу. Так, не думаю, что стоит оказывать такое одолжение, персик. Не вижу на то причин. ха ха ха Понятно, короче. У нас просто с ним отношения в итоге не очень хороши. Ладно, убеждаю его. Минус 20 талеров. А, велик... а наоборот, то есть я еще и ему деньги не убеждают меня. Это еще бессмысленнее того, что ты просил раньше. Ладно, так и быть, я возмещу тебе твои убытки. <звы> <звы> Это очень получилось странно, потому что, конечно же, я в итоге деньги-то не особо э, вернул. Так, я, кстати, в Чернигии, в Черкасске, точнее, получаю 14 тысяч. Аж нормально, ребята, вы мне насыпали. Так, а что у нас городской глава скажет? Давай-ка, может, что-нибудь улучшим, например, кого нибудь назначим. К конюшни у нас нету. Гонца у нас нету, давай-ка гонца тогда нанимай, потому что хотя бы смогу с расстояния что-нибудь тут строить, нанимать, короче, так будем поступать. А у нас, кстати, тут вообще кто-то есть, гарнизон какой-то, посмотрим, боярский дружинник есть, кстати. Очень хорошие ребята, я оставлю здесь пару крылатых гусар, хотя, хотя, хотя, хотя, не знаю даже на самом деле, лучше, наверное, тогда заберу их. Заберу клалатый гусар, возьму нукеров здесь оставлю, потому что нукеры у меня появляются очень часто, нукеров можно здесь оставить. А вот клалатый гусары, я с собой лучше буду их возить, потому что это очень хорошие ребята. Боярские дружинники тоже, кстати, мне понравились. Я их видел в бою, они прям очень хорошо дерутся. Да, крепость они прям показали себе великолепно. Ну, а здесь так-то больше никого нету, да? Боярские дружинники, стрельцы. Ну, ясно. Короче, обычное русское войско здесь у меня сидит. Так, что мы куда едем-то? Разговор с воеводой буеносом Ростовским надо поговорить, но он где-то находится в походе в Швеции, так что мне надо в Швецию ехать. Плюс, мне надо съездить, наверное, знаете куда. Да, надо по своим землям проехать, собрать оброк. Собрать долги, которые мне должны, налоги. И потом можно будет уже направиться дальше. Так, земляную ренту мне дали, хорошо. Поговорить насчет развития города. Кстати, должность назначили? Нет, еще пока назначается. Ну, хорошо. Поедем, давайте тогда в деревню Лещиновка. Так, отлично, мне сюда деньги хорошо насыпали. 16 тысяч аж. Мы едем, давайте, дальше. Едем в Казикермен. Да, у меня тут денег дофига, поэтому можно даже не волноваться по этому поводу. Ого, сколько мне тут насыпали. Ребята, нормально, вы меня прямо дарили. Но мне надо сейчас поговорить о развитии города. Мне надо назначить кого-нибудь. Так, у нас все обычные назначенные, да, уже э, должности. Ну, то есть, перед тем, как назначать уже такие должности, как мастер-бронник и все прочее, надо сначала разобраться со стандартными э, занятиями. Например, давайте-ка караванщика назначим и поедем в Килью. Здесь соберем налоги. Так, 21 тысяча. Кстати, я еще не собрал налоги в Ардаше, да, там тоже есть налоги местные. Там уже тоже все построено, так что можно а, объявлять войну Московскому царству. Ну ладно. Я думал, мне опять объявили войну, блин. Так, ладно. Едем в Кильбурун. Кильбурун, блин. Собираем здесь еще налоги. Поговорим с местным городским главой. Хотя зачем? Мне и так все там отлично. Не надо с ним даже говорить. Мне надо просто пойти к Диздару, потому что там были у меня новые наемники. Да, забираем новобранцев. Еще создадим больше нукеров. Обучайте Нукеров. Мощные бойцы мне всегда будут нужны, особенно в жестком бою. Они просто требуются как жизненно необходимый, как кислород. Пока что оставим здесь Нукеров. Хотя... Вот Черкесов я по-любому оставляю, они мне вообще не нужны. Вот Нукеров, ладно, можно с собой взять. Клаты гусары, Асакбеи тоже можно взять. Потому что их надо обучать, с ними нужно ездить, выполнять какие-то задания, чтобы они повышали уровень свой. Становились более сильными. Так, а что у нас, кстати, в Кровансарае? 676 тысяч уже. Ну, хорошо, хорошо. Оружейник, давай-ка мне мой заказ. Так, давай-ка еще больше сабель из булата. Да, из булатной стали. Так, а бронника еще 4 дня осталось. Ну, ладно. 4 дня, так 4 дня. А кому я еще саблю не дал мощную? Саблю Блата уже есть у да. Давай-ка тебе посмотрим, что вообще за новые исследования. Конечно, мы повышаем ему сейчас силу. Ему надо силы, чтобы можно было ему черный доспех потом надеть. Так, среди всего, что у тебя осталось здесь, я даже не знаю, что тебе повышать. Наверное, тогда лучше тогда... Да, в железную кожу. Будешь у нас прям таким топовым бойцом в армии. Как и Бахыт тоже. Бахыт, у тебя и так силы достаточно. Я думаю, тебе можно что-нибудь другое повысить. Хотя, что ему еще повысить, я не знаю. Ну, потому что все остальное ему вообще нафиг не надо. Ему только нужна железная кожа, по сути, и только мощный удар, и все. Это все его характеристики, которые ему требуются. Давайте, ладно, силы добавим. Тебе можно тогда прокачать мощный удар еще. И еще двуручное оружие. Надо будет поискать тебе все-таки двуручный меч. Я что-то этим не занимаюсь, мне просто как-то неинтересно пока это делать. Так, а что по поводу Виктора Делбусадора? Я ему, получается, качал... Тактику у него нет. Ну, тактику я точно ему не буду качать. Я ему верховую езду, помню, в прошлый раз качнул. Можно сейчас ему силу увеличить, чтобы наконец-таки ему потом дать... А, дать тоже черный доспех в будущем. Сейчас давай-ка поговорим насчет твоего снаряжения. Блин, сколько всякого мусора у меня. Кстати, богатый пистоль есть. У тебя какой пистоль? Богатый? А, тоже богатый пистоль, да? Ну, чуть похуже, чем который у меня, так что забирай вот этот, будешь им пользоваться. Тебе еще даю вот сабельку, соответственно, вместо обычной простой сабли, будешь заказной сабли из булата драться. Ну и, в принципе, на этом можно закончить твою болтовню. Давайте-ка я отправляюсь дальше, зайду в Кильбурун, продам здесь все, что вот я награбил, здесь этот мусор нафиг выброшу. Просто в окно выбрасываем, можно сказать. Потому что, ну, блин, зачем он нужен? Конечно же, это просто ерунда полная. Просто захламляет мой инвентарь ненужными вещами. Так, сюда еще продадим. А, или я тут продавал. Сюда теперь продадим тогда. Простая сабля, но я думаю, она уже никому не понадобится. Вот пистоль можно попробовать кому-то отдать, кстати. Кто у нас еще на коне ездит? У нас ездит на коне, соответственно, еще Ольгерт. У да, как мы понимаем, очень много силы, так что ему можно тоже дать пистоль. Пускай он тоже будет пользоваться огнестрелом. Правда, перед этим надо сначала все равно завернуть мне в рыночную площадь, если есть тут порох. Порох, извините, пули. Тут, к сожалению, пульта особо -то и нету, да. Поэтому нечем тут вооружать. Так, ну что ж, поехали дальше тогда. Пока что в крепости Измаил. Так, ну по пути в Булджак заглядываем. Тут вообще офигеть сколько денег. Да. Так, насчет развития хочу поговорить. Человека бы назначить, но хотя уже тут все есть. Да, тут людям уже ничего не требуется, у них все есть. Отлично. Да, гоним, значит, в Измаил. Кстати, у нас уже такая скорость большая появилась. Я смотрю. Так, шведский алюбардист, сторожа, пехотинец. Нет, тут особо и нету -то. там. Ну, шведский рейтер, можно попробовать его будет захватить. Сначала все-таки зайдем в город. Можно, кстати, здесь тогда оставить какие-то еще деньги. Или нет? Не-не-не, здесь, в следующем замке, который у меня будет. Там тоже можно оставить в депозите. Потому что, видите, 183 тысячи, что-то таскаться с такими деньгами, считаю, не совсем верно. Блин, да тут тоже ничего нету такого интересного черт подери хотя подождите кто-то вообще есть двуручный меч тут только каленый клеймор а это не то что мне надо мне надо вот прям мощный каленый двуручный меч я хочу его дать потом бахыту, потому что бахыты краски двуручное оружие очень хорошо вкачано так что так что тут у него нет эта фигня вот это вот мне можно потому что шведские рейтеры они у меня не, не, не нанимаются я их только, по сути, получаю после уничтожения дезертиров, после освобождения. Так что нападаем сейчас на этих дезертиров, давайте-ка их убьем. Элитная моя кавалерия. прям заглядение уже, конечно же, на таком этапе игры это просто великолепная кавалерия. Так, прилетает. Второй он прилетает, но не умирает он. Да блин, чем ты меня пытаешься убить какой-то блин? Какой-то Нагинатой, блин, японской. <смех> Ладно, это не Нагината, понятное дело, но прям похоже на Нагинату японскую. Вау, что-то сейчас было. <смех> Ладно, мы, короче, победили. Это была изи-каточка. Давайте посмотрим, кто у нас тут есть. У нас есть шведские рейтеры здесь, есть элебордисты, но я их, конечно, брать не буду. Вот драгунов можно еще забрать, а всех остальных мы оставим. Видите, гуляйте, ребята. Отдыхайте. Так, захватываем что-то там. И можно ехать в Дубинский замок, наконец-таки. Так, приезжаем в Дубинский замок. Здравствуйте, дорогие товарищи. что там у нас по поводу моих э солдат новых. Крылатый гусар, спасибо. Так, давайте еще крылатый гусар тогда создадим. Обучим... М да, неправильно. Обучим мечников еще, шотландских. Ну и, наверное, тут больше особо-то и некого. Можно еще панцирных казаков, в принципе. Давайте тоже. И пикинеров немецкого строя, например. Ну или мушкетеров. Какая разница? Ну, в смысле, для меня эти бойцы, они... Это... Они должны быть поровну, так что... Все равно потом еще и тех взамен. Так, можно что еще сделать? Городским головой поговорить. Насчет развития города. Так, что тут... Развитие крепости, конечно Водопровод у нас есть, тут все есть Ловчие ямы есть, сокровищница есть Да у нас тут все есть уже, да? Кто-то еще не назначен на должность, конечно же Посыльный есть Войд, кто это такой? В жизни так налогов не станут платить Хорошо, давай-ка тогда возьмем его Хорошо, отлично <coughs> Расположим здесь гарнизон Я драгунов, конечно, оставлю они мне не требуются в пути. Крылатых гусаров тоже ветеранов мы оставим. Нукеров-ветеранов мы тоже оставим. Ну и, соответственно, кого я могу еще оставить здесь? Например, шведских рейтеров. Пускай сидят они. В этом городе. И, соответственно, давайте-ка пройдем к центру, поговорим с Сеймиком. Хочу оставить деньги. Оставлю здесь, наверное, 100 тысяч. Остальные 80 я заберу с собой. Все равно в пути они потребуются. На что-нибудь. Отлично. Все, поехали. Поедем куда? Ну, конечно, поедем выполнять задания дальше. Например, почтальон в Швецию. И, соответственно, надо поговорить там с воеводой Юрием Бойносом Ростовским. Наверное, конечно, он закончил уже свой шведский поход, но, возможно, он все еще там где-то. И, кстати, у шведов, как мы видим, почти не осталось территорий. Да, шведов очень сильно по Повыносили, поэтому, к сожалению, даже, наверное, их не останется, когда я начну войну за Московию. Уже все к этому моменту будут уничтожены шведы. Останется всего пару держав. Такая вот у меня компания интересная выходит. Так, ну ладно, мы пока что приезжаем сюда. И тут у нас битва идет, я смотрю, уже сразу же. Так, мне надо король Гар... Карл Густов. Он находился в крепости Дарпат, но наверное, уже его там нету. Я в этом почти что уверен. И. Так, нет, его уже нету, да. Найти нам все равно его. Так, ротя снова видеть. Я даже не знаю, кто это такой. Мне надо Карл Густав, он сейчас около Риги. Ну хорошо, в таком случае сейчас поедем к Риге. Она, кстати, польская, но и похоже, что да, как раз таки собираются шведы отбиться. Отбить Ригу. Так, вау, крылатые гусары, что, серьезно? Нифига себе, вот это... Вот это дезертиры. Так, ну давайте в атаку. Попробуем убить этих дезертиров. Но это, кстати, реально как будто какая-то армия польская. Вообще, жесть, ребята. Вот это да. Вот это жесть. Как так получилось, что галатые гусары взяли и взбунтовались? Что-то я не понимаю вот этого. Так, ладно, мне надо спешиться. Мне надо вручный меч мой взять. Потому что без него тут делать нечего вообще. Так. -с. Всех почти убили, да, тут? Хм. Ну, кстати, потери-то примерно одинаковые у нас. Не скажешь, что там у нас мало потерь. Потерь тут много как у нас, так и у врагов. И причем, блин, а моя лошадь куда делась? Боевая лошадь какая-то осталась. Не моя, причем. Эй, куда поехали стоять? Блин, придется, видимо, пистоль заряжать. Ты сукин сын воу, воу, воу. Великолепно Так, противника против ваших бойцов ну, давайте в атаку, блин, что ты, я не знаю, как-то это прям неожиданно было увидеть здесь крылатых гусаров, причем 30 человек дезертиров, вот это да Вот это да, поэтому я и получил по своим наглым так, ну давайте я сейчас попытаюсь помочь. Насколько да ж тебя мочить надо, блин. По очень долго их месить надо. Так, готовый. Да блин, давайте поехали вперед. Да, ребята, лучше бы вы не грабили бы никого, а вступили бы ко мне в армию. Потому что я, конечно, понимаю, что вы не любите речь посполитую, но у меня-то все отлично. Я-то хороший, а, как сказать, правитель, властитель. Ко мне вступить в армию, я считаю, вполне можно. Я бы вас хорошо бы снабжал деньгами, хорошо бы вам платил бы. А Они предпочли брать, просто грабить шведские земли. Ну да, великолепно, ребята. А они, может, меня просто перепутали со шведами. <смех> Думаю, может, пограем сейчас шведов. А тут вообще татарские войска. Вот это да. Неожиданно так. Крымское ханство захватило просто. Шведские земли. Смотри, блин. Какой-то, блин, живучий. Они прям... Вот такие живучие, вот эти, конечно, крылатые гусары. Это броня им просто дает второе дыхание, так сказать. Можно лошадь хотя бы убить. Так, еще перезарядимся. Там еще один крылатый гусар гонится за моим крылатым гусаром. То есть крылатый гусар против крылатого гусара. Великолепно. Это, кстати, последний получается, да? Смотри, блин. Давайте, рубить его. Ребята, давайте в атаку. Но моя степная лошадь быстрее. Поэтому я догоняю его. Блин, дерьмо. Готовый. Хорош. Повоевали с ними немного. Да. Слушайте, конечно, неплохо они меня атаковали. Я прям получил по своим щам. Прям чувствую, как... Разможили меня. И тут еще, кстати, бегают какие-то эти. Вы офигели, что ли, совсем. Так, а Карл Густов воюет против. Я не заеду. Карл Густов. Видимо, он сейчас отвалится. Да, я не смогу с ним поболтать, его просто сейчас убьют. Все, нету Карла Густова больше живых. Так что можно сказать, дело закончено. Ладно, едем тогда. В крепость. Хотя какой крепость Дарпат? Мне надо уже возвращаться в Московское царство. Мне найти все-таки Юрия Бойнусова-Ростовского, где он находится сейчас. Поедем в Псков. Там разыщем, может быть, кого-нибудь. Например, ага, я например, Хавана, но нет. Хавана здесь нет. Хаван куда-то уехал. Так, ладно. Тогда, можешь Полоцк. Алексей Трубецкой. Кстати, у меня, по-моему, задание было какое-то. Да, вот тебе твои налоги. Спустя 10 лет я наконец приезжаю к тебе по поводу твоих налогов. А мне надо Буйносова-Ростовского. Где он сейчас? Не знаю, где. Ну, понятно, короче, его сейчас уже нет в живых, его вынесли. Так, Семен Прозоровский, может быть, ты что-нибудь дашь мне какое-нибудь задание? Нет, задания никаких не дает. У нас остается еще почтальон, еще остается возвращение долгов. Яков Черкаским нужен. Может быть, все-таки здесь знаешь, где Буйносов-Ростовский? Ага, ну понятно. Так, а Черкаский где у нас? Он сейчас в пути около Новгорода. Ну окей, тогда я поеду к Новгороду. Может быть, какое-нибудь еще здание подловлю заодно. Так. А, ну там, кстати, какая-то была осада, я смотрю. Кто кого осаждал, правда, непонятно. Ну, наверное, может быть, Крымское ханство. Хотя, фиг его знает, зачем они был бы, им было бы осаждать Новгород. Но Новгород, кстати, никого нету тут рядом. Поэтому непонятно, куда уехал. Ой, хм. Ну поедем давайте в тверь будем дальше выполнять задание в таком случае раз уж бойносов Байно... ростовский получил по своим щам наглым то мне больше нечего делать в принципе кроме как выполнять другие задания едем в москву теперь раз что-то нету никаких заданий ой новые налоги на с меня опять берут сейчас капец столько много вот крепостей из каждой крепостью вот это надо дело смотреть Каждого поселения. Конечно, жестко. Так, Алексей Михайлович, здравствуйте. Приятно тебя видеть. Да, тебя тоже приятно видеть. Непонятно, почему ты меня объявлял в войну до этого. За эту войну вы потеряли Черкасск. Зачем было проводить ее? Так я и не врубился. Твой... В твоего приколу. В чем был прикол? Ладно, едем в Тулу. Хотя вообще, подождите-ка, кстати, мне надо вообще а, какие-то эти. Да, помощнику главы надо отправить гонца. Крепость Переослав. Ага, лавочник пока ясно. В крепости Измаил два дня осталось. В Дубенском замке 18 часов. Тут у нас есть... А, в Кельбруне, конечно, у меня все есть, я помню, что да. А в Черкаске. В Черкасске далеко не все есть, поэтому тут надо еще много кого обучать. Так, подьячий есть. Воевода. Воевода нету, кстати. Так, понятно, давай-ка воеводу наймем. Пять дней осталось, можно будет там тоже солдат нанимать тогда, как появится воевода. Так, Тула, вот она. Репнина Болевский, но это не тот, кто мне нужен, по-моему. Да, это не тот, кто мне нужен. Зданий нету, тогда Буйносов Ростовский где, не знаю, он еще. где Буйносов Ростовский зареспается. Куда он появится, где он появится, непонятно пока, мне, к сожалению, не говорят. Это очень плохо надо быстрее бы мне искать уже это задание я бы хотел бы выполнять его как можно быстрее чтобы наконец-таки закончить эту игру во первых во вторых чтобы не опять не вбил кто-то войну например московское царство выполняет задание выполняет от бац задание не выполняешь потому что тебе прилетает страйк от московского царства они говорят типа хрен тут ездит у нас по государству не хрен захватывать наши деревни ну города да, такая вот ерунда. Ну ладно, нам надо почтальон еще будет выполнить. Ну тоже там непонятно где этот чувак, его вынесли нахрен. Яков Черкасский тоже непонятно куда делся, его, но его вынесли. Так, произведенный заказной боярский шлем, придите заберите свой заказ. Хорошо, я сейчас приеду. Сначала поезжу тут вокруг. Нету ни черта. Кстати, что у нас по деньгам-то? У меня уже получается 800 тысяч лежит в двух банках одновременно. Так, и причем у меня имущество самого 60 где-то тысяч с лишним, почти уже миллион, значит, у меня есть. Так, в тщательной проверке было обнаружено, что Водь занимался расхищением городской казны. Аха, вот это да. Только. То есть он только появился, и он тут же был уже обвинен в своих деяниях. Ну понятно. Суть в том, что Бьорн-гробовщик убил одного. <laughs> Бьорн-гробовщик, великолепное имя Люботин деревня. Где это, интересно? Деревня находится, не подскажешь мне? Да, наверное, посмотреть задание. Люботин. Так, а Люботин это деревня, которая на юге где-то, да? Ага, вот она. К Земской крепости, значит, относится. Ну, поехали. Путь довольно близкий, так что погнали. Тем более, скорость у меня очень большая теперь езды. И я успеваю, интересно, приехать сюда. И до того, как наступит ночь. Отправиться в центру деревни. Да, я успеваю, отлично. Сейчас, значит, смогу этого еще Бьорна Горбовщика найти. <св> Горбовщика, блин. Словно этот гробовщик из ВВЕ, блин. Такая есть. Боксерская. Это, шоу боксерская. И там тоже был гробовщик, правда, не Бьорн, по-моему. Его звали, но здесь у нас Бьорн. Так, только где этот Бьорн? Наверное, за деревцем где-то стоит, блин, мудила. В центре улицы, я так думаю, конечно, тут никого нету. Надо его искать, как обычно, где-то с края. Так. А, да ни хрена, он и вправду сел где-то вообще посреди, по сути, города. Ну, посреди, точнее, деревушки этой. Ты кто такой? Так, ну, в общем-то, Бьерн и готовь для себя гроб. Нифига ты. Сказал, что это будет для себя готовить гроб. Я уже на тебя метку сделал. Примерил уже все, можно теперь готовить для тебя гроб. О, я хотел ему в голову попасть, к сожалению, не получилось, ну ладно. уезжаем из деревни. Куда теперь ехать, я не знаю, но обратно возвращаться там, по-моему, вообще-то в пути я кого-то встретил, поэтому я не смогу с ним снова поговорить, если только не найду случайно. Мы поедем в крепость Брянск, мне все равно надо как бы здесь искать Буйносова-Ростовского, где он будет непонятно пока. Так, ну в общем-то задание я выполнил. Это кровавые деньги, я их не могу получить, хорошо, спасибо. Задание есть, нету больше заданий. Ну тогда. До свидания. Возвращение долгов выполнено. Тайны царские. Так, разговор. Надо еще за засавлей заехать. Ну, пока что давай-ка я хочу выяснить, где у нас. Будет у нас Ростовский, не знаешь еще, да? Тогда, где у нас кто? Мне нужен еще, блин. Сейчас посмотрю. Мне нужен. Яков Черкасский. Яков Черкасский. Он где-то ездил. Я его помню, что он должен был быть около Новгорода. Но я его там и не нашел. Он сейчас пути около Новгорода все еще там. Значит, он где-то там просто патрулирует территорию. Ну, ясно. Ну, ладно, что ж, на этом закончим серию. Он довольно получился большой. И довольно, как сказать, ну, много в себя взяла. Мы выполнили задание, связанное с вот точнее, извините, с рудней. Мы там уже наконец-таки поняли, что нам нужно, нам найти надо Буйносова Ростовского, чтобы с ним поговорить насчет того, чтобы начать восстание. А да, к сожалению, Буйносов Ростовский все это время валялся где-то непонятно где, но, видимо, отлечивал свои раны, поэтому, к сожалению, мы пока с ним не могли бы поговорить. Также мы улучшаем наши города, наши деревни. Я все так же богатею, ну, конечно, уже не в таком количестве, как раньше, там, богател по 100 тысяч, там, за, один, за одну серию, уже меньше, потому что, конечно же, надо тратить деньги на города, на деревни, на улучшение их, плюс, к тому же, надо войска нанимать, поэтому на все это тратится бабло, на содержание войск, к тому же, потому что, видите, сколько у меня недельная плата уже занимает просто дофига денег. Такие вот дела. В общем-то, в следующей серии, надеюсь, мы продолжим выполнение квеста. Пока что я буду на этом с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. Всем пока, удачи!